«Даст Бог зайку, даст и лужайку!» Так размышляют некоторые наши граждане, необдуманно заводя детей. А потом сталкиваются с суровой реальностью. Да, вроде как детей воспитывать дорого, все эти памперсы, игрушки, все это стоит огромных денег. Сколько же стоит воспитать ребенка за весь цикл, так скажем, его эксплуатации? От нуля лет там до 18, плюс-минус институт и все такое». Я полагал, что это стоит около 6 миллионов рублей. Подписчики мне уже говорят, что около 10 миллионов рублей, а на некоторых сайтах пишут, что около 9 миллионов рублей в современных деньгах. В принципе, я с этой цифрой соглашусь. Но я думаю, что 9 миллионов рублей – это все-таки с учетом трат на высшее образование. Ведь ребенок не сможет зарабатывать с 18 лет, окончив школу. Ему нужно получить образование, чтобы он мог работать. Получается, что траты на жизнь ребенка мы должны рассчитывать не из 18 лет его содержания, а из 23. И это хорошо, если ваш ребеночек, в принципе, станет умненьким и потянет это высшее образование не станет хиканом и сядет маме с папой на шею. Если брать за основу 9 миллионов рублей, то сколько это получается в год? Я тут поделил на калькуляторе, получается 391 тысяча рублей в год или 32 600 рублей в месяц. Получается довольно странная картина, если мы хотим просто поддержать демографию и выйти на уровень два ребенка на семью, то нам придется тратить на детей 65 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Если некоторые особо плодовитые будут иметь троих детей, то получается 97 826 рублей в месяц. Это в сегодняшних деньгах, в ценах 2021 года. Прям вот такие вот жареные прям деньги сегодня. Понятно, что инфляция, понятно, что все изменится, понятно, что через год будут другие цифры. Но вот на сегодняшний день это выглядит примерно так. А теперь давайте представим среднюю российскую семью с двумя детьми, мама, папа и два ребенка. На детей, значит, вроде как будет тратиться 65 тысяч рублей в месяц на двоих. На взрослых, наверное, столько же, а может даже и больше. То есть минимальный бюджет семьи с двумя детьми выходит в 130 тысяч рублей. Получается, и мама, и папа должны зарабатывать по 65 тысяч, в идеале, конечно, больше, но если мама не работает и сидит дома, занимается с детьми, то папа, выходит, должен зарабатывать 130 тысяч и больше. И теперь у меня вопрос. А как, собственно, поднимать эту самую демографию, если средняя российская зарплата у нас... По официальной статистике там около 50 тысяч рублей, но средняя это с учетом зарплаты депутатов, с учетом директоров Газпрома. Если вот эту вот верхнюю, так скажем, часть из выборки убрать, понятно, что у них нет проблем, а если взять зарплаты среднего рабочего класса, то выйдет, однако, меньше, чем... 50 тысяч рублей. Многие жалуются на то, что во многих регионах зарплаты 50 тысяч рублей не достигают. Я наблюдаю интересную вещь. Коэффициент рождаемости в России 1,8. И он, в принципе, коррелирует с доходами населения. Если вот эту вот сумму в 32 тысячи рублей, которую мы планируем потратить на ребенка, умножить на 3, это будет означать, что 96 тысяч рублей должна зарабатывать семья, которая содержит одного ребенка. То есть на каждого по 32. Я понимаю, что мало. Но это еще хоть как-то соответствует действительности. Если мама и папа работают и не на самых плохих должностях, то 96 рублей тысяч на двоих они зарабатывать в принципе могут. Если на плохих должностях, то им еще как-то там поможет материнский капитал и какие-то там пособия, льготы. И они снова могут выйти на эту сумму. Но эта сумма прям коррелирует с коэффициентом рождаемости. Казалось бы, проблема чисто экономического характера, но вот ученые-демографы говорят о том, что размножается преимущественно бедное население, а богатые не имеют много детей. Ну, 2-3 ребенка они имеют, они могут себе позволить воспитать даже 20, у них денег хватит, но они так не размножаются. 2-3 ребенка, все, стоп. Те же самые демографы говорят, что уровень жизни совершенно не влияет на желание людей размножаться. Я уже как-то раз говорил, от чего зависит вот это вот желание плодиться. Эксперименты проводились на рыбках, на птичках, на обезьянках. Зависит все это от тенденции на улучшение или на ухудшение условий среды. Не от самой среды. от а именно от тенденции. Если каждый день корма становится чуть-чуть больше, рыбки понимают, что можно в принципе размножиться. Хватит на всех. Если корма становится чуть-чуть меньше, рыбки активно не размножаются. Точно так же и с мышками, с обезьянками, с птичками. Точно такая же картина. Я бы не сказал, что у нас совсем в стране все плохо и жрать нечего. Нет, вроде как жрать есть всем, не голодает народ. Но существует некий образ постоянно ухудшающейся тенденции. Везде говорят, что мы летим в тартарары, там все эти санкции, ссоримся с другими государствами, там все плохо, заводов не открывается, хотя открываются, хотя все делается. Но вот общее настроение... Такое, что у нас все только ухудшается. В этих условиях бесполезно даже давать материнские капиталы, какие-то пособия, какие-то выплаты за детей, назначать матерям зарплату. Ничего из этого не получится. Желание или нежелание размножаться лежит где-то там, глубоко в нашем сознании. И мы его очень часто не осознаем. Люди даже не могут ответить на вопрос, зачем им дети. Они начинают сразу что-то мычать, потому что они не осознают вообще этот вопрос. Они не понимают. Они отвечают не на вопрос, зачем. Они всегда отвечают на вопрос, почему. Ну, то есть, потому что так принято, потому что это надо, потому что решила степениться, потому что то, потому что все. Но зачем они по-прежнему не знают единственная причина по которой можно заводить детей вот это вот самая причина зачем это если тебе некуда тратить свои деньги вот если ты хочешь тратить не на казино а на детей то пожалуйста заводи детей ценник я тебе обозначил минимум 9 миллионов рублей вот такие пироги с котятами